Просто понимаешь, я вот тебе распилил просто все как и есть по комьюнити, а ты обосрался просто, блять. Ты посчитал нужным то, что я пытаюсь распиарить столь себя, нежели все комьюнити. Ну, хорош, хорош. Здорово. Так, смотрите, ребят, в чем идеология этого видео. Зашел ко мне макрогейминг. Это бывший Кисон, так называемый. Мы с ним давно были познакомились. Думал, что человек более поадекватнее будет, но оказалось, что человек нет. Объясняю. Он попросил меня расскажи, в чем группа. Я же объясняю, что идеология э, создания комьюнити в ВК заключается в том, что люди пишут о том, что они сидят вконтакте и им не хватает информации. Но создавать группу единолично, это большой эгоист. Ну, типа, я могу создать и выложить свой контент. Да, интересно, но... Идеология всей, э, всего контента заключается в том, что люди находятся там, ВК. Есть на Ютубе, Ютуб это Ютуб, а ВК это ВК. И там человеку найти информацию очень сложно. Почему не создать одну группу для всех? Просто для всех группу, которые могут найти информацию, которая им необходима. Каждый, кто захочет из стримеров, ютуберов, твичеров, неважно, кто чем занимается, Выложить нужную информацию для тех, кто сидит в ВКонтакте. Контакт это удобная платформа и многие там проводят время. И это это все я объясняю человеку. Потому что для нас это толку это больше нужно свонгу. Понимаю. То есть это нужно мне, а не то, что меня люди это попросили. Объясняю человеку, что меня попросили люди создать эту группу. Подписчики, потому что они сидят в ВКонтакте. Так... Не везде простое, у нас упали просмотры, у нас упали просмотры. Радио людей на аватарке Байсвонг. Я же объясняю человеку, что когда создавалась группа, группа создалась буквально 5 часов назад. И что, блядь, написать? Вот, надо было что-то написать. Короче, неважно, написал Байсвонг, неважно, Потому что притока нету, бла-бла-бла. Я же ему это объясняю, что, блядь, ну ты ебанулся, блин, братан. Я же тебе показываю, группа уже изменена, а? И еще у нас захват экрана, захват экрана. И в этой измененной группе, в этой измененной группе, так экран видно, видно, написано Ру, community. community. Но человек и в этом тупанул и начал дальше выебываться. Вот таким у нас является он именно макрогейминг лично кисан. Думал, конечно, что он будет поумнее, получше других как-то поадекватнее, но по сути он неадекват. Если я ему расписал все по пальцам, буквально в прямой трансляции, это не где-то там за углом, люди это все слышали. Но да. Но людям это не интересно. Так что думайте, кого вы смотрите, кого вы слушаете, какие люди бывают. И тоже контент на канал. Спасибо тебе за контент. Я так счастлив, что я тебя выслушал. Оно а мне так надо.